Привет, я Барбарина. а это мой канал, на котором я рассказываю о жизни обычного подростка и окружающих, о том, что интересно мне, моим друзьям и знакомым. Я живу в большом городе, и это отладает отпечаток на моих интересах и впечатлениях.